Я вас приветствую на своем канале, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Еще одно важное событие, а точнее два произошло на этой неделе. Указом президента Украины было, ну он выдал указ о продолжении срока действия военного положения в Украине и о продолжении срока проведения общей мобилизации. Оба периода этих срока... Согласно указу, будет продолжено на 90 дней. Итак, в течение двух дней должна э, Рада утвердить законом э, эти указы. Ну, мы видим, что поданья было 18 да? а у нас уже э, сегодня я записываю видео 20-е. Э, ничего э, не проголосовали пока. Вот, как-то так, ну, может быть, проголосуют в понедельник, может, в понедельник проголосуют, но это не важно, смотрите, будет это все продлено, я вам так скажу, есть некоторые вот мифы, да, вот некоторые блогеры, когда, это уже какой раз, третий раз будет продлевать, да, некоторые блогеры и вообще там, лидеры общественных мнений, да, говорили о том, что там, где-то написано, или с чего они это брали, я не пойму. Но они говорили о том, что военное положение можно продлевать только до 90 дней общий срок. То есть по 30 дней 3 раза, к примеру. Но это не так. Дело в том, что согласно Конституции президент выдает указы, об установлении военного положения и об окончании его, этого военного положения. А Верховная Рада утверждает вот, этот указ законом. Э -э так вот, нет полномочий у президента, согласно Конституции, выдавать э указ о продолжении срока. Вот, понимаете? Он должен был срок этот закончиться, и выдаваться новый указ на новый срок. В том вот смотрите, что происходит: есть первичный указ, и в него просто вносят изменения. Вот в пункт 1 начастковую измену статьи 1 указа президента Украины о введении вот первичный этот указ от 24 февраля номер 64/2022. Вот в него вносят изменения. Вот. И дает указание Министерству иностранных дел обеспечить информирование в установленном порядке Генерального секретаря ООН и официальных лиц иноземных государств о продолжении срока действия военного положения в Украине. И ограничение прав и свобод человека -гражданина. Вот. и гражданина. Ну, и что, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах. И границы этих отклонений и причины принятия такого решения. То есть каждый раз он продлевает, президент выдает указ, Верховная Рада будет голосовать. Но ну, я жарю, на ну, течение двух дней должны были утвердить. Ну, не утвер... я не вижу этой информации. Может, просто не утвердили, а пока на сайте не обновилось. Ну вот сегодня 20 число. Э, ничего нет. Видите, все тихо, не проголосовано. Ну, ладно, утвердят. Я не буду спорить с этим. Так вот, нет никаких ограниченных сроков, военное положение устанавливается, не буду сейчас открывать точно как статью, как там написано, цитировать, но до того момента, когда причины, в связи с которыми было установлено военное положение, будут устранены. У нас сведено военное положение в связи, с чем? в связи с военной агрессией, правильно? Вооруженной агрессией. И вот, пока не будет устранено, а кто будет определять? Ну, я так думаю, что Верховный глава, Главнокомандующий, он же президент Украины, будет определять. Устранены причины, не устранены. Ну, видите, так как ракеты прилетают во все области, то есть, может быть, в каких-то областях, бы, допустим, военно, может можно в отдельных областях устанавливать военное положение. Но ну, видите, пока вроде как... И в Киеве вот сбивают ракеты над городом, да, то есть и во Львов прилетает, пока получается такой возможности у президента не было, чтобы отдельные районы, области определить. Но тем не менее, вот, военное положение будет продлено на 90 дней, то есть до августа, там я точно не высчитывал, до 24-го вроде как. Второй миф в связи с тем, что говорят, вот появилось окно Авертона. <свят> <свят> ну это так, утрирую, шучу, подшучиваю тут. Но говорят, что якобы, э, тоже опять же это в фейсбуке там, ну блогеры и так далее понесли, что один день якобы выпал, что якобы было продлено до 24 мая, э, а именно до 5.30 утра, а сейчас продлевается с 25 мая с 5.30, и вот эти сутки с 24 мая 5.30 до 25 мая 5.30 выпали, ну и типа военное положение в это время не действует, это специально сделали для того, чтобы там какие-то свои вопросы порешать, а вы там, ребята, давайте там бегите, штурмуйте границу, ну или в общем, типа вот, коллизия получилась. Нет, э, я пересчитал специально, все там правильно, установлено, не обсчитались, они что-то тоже, ну поначалу думаю, а, да многие адвокаты репостят в фейсбуках там, ну то есть всегда информацию я вам, ну вот я что даю вот информацию, всегда ссылку даю на законодательство. Почему? Потому что ну, я не буду вам все тут перечитывать, поймите. И могу где-то тоже оговориться. <coughs> Это человеческий фактор. И тут тоже вот кто-то ночью там сидел, написал, эта информация там ему в голову пришла, он не досчитал опубликовал, не хватило смелости убрать там, бывает такое, что я тоже ошибаюсь, я говорю, все мы люди ну вот не убрал и понесли там по этим всем юридическим группам, естественно, потом уже подхватили какие-то средства массовой информации но на самом деле это все неправда, то есть если мы посчитаем то не знаю, кто там готовил этот указ в офисе президента, не ошиблись они ни на один день, даже не на час все четенько, да, продлевают. Но вот продлевать они не имеют права. Как ни крути, в Конституции нет такого полномочия продлевать. Нет такого полномочия изменять уже, ну, это, в этом указе, который утверждается законом, есть же перечень, видите тут, э, перечень, э, ну, ограничений прав и свобод человека и гражданина, вот, и э, границы этих отклонений, понимаете? То есть, это все в первичном указе. А получается, что они уже установлены, срок их действует. То есть, президент что, будет менять, получается, те, которые раньше установлены? Это неправильно. Поэтому было бы правильно, ну, понятное дело, куда нам там юристам там такие умы сидят советовать, что-то они им виднее. В общем, правильно было бы, если бы он закончился, и не бы устанавливал новый. Ну, и в связи с тем, что военная агрессия не закончилась и военное положение будет продлеваться то что то естественно будет у нас что продолжаться мобилизация общая точно аналогичная ситуация 18 мая вот должны были сегодня проголосовать не знаю не видел я информацию может и проголосовали ну вот результаты голосования ничего нет на сайте поэтому все, без изменений. Естественно, все вот эти все законы, которые там устанавливали права, обязанности, о которых я вот вам то рассказываю, целый плейлист уже насобирался, больше 60 видео, я этот плейлист добавлю, все это продолжает действовать. Форс-мажорные обстоятельства, там, порядки этих выдачи паспортов, ну, все, о чем я тут говорил, все это продлевается. Естественно, вопрос о так называемом запрете выезда военнообязанных лиц, тоже остается открытым. То есть его никто не отменяет, но я вот записываю это видео, а перед этим я записывал видео о том, что есть петиция. Я добавлю ссылку на эту петицию в описании к видео, и по окончанию видео будет ссылка именно на петицию Гумиров Александр, адвокат, юрист, составил петицию к президенту для того, чтобы он обратил внимание на нарушение порядка установления этого запрета, потому что он установлен незаконным постановлением Кабинета Министров, и то, если мы будем читать это постановление Кабинета Министров, правило пересечения границы. Но там нет такого конкретно. Вот слово на там нет. Тут, как Вот нет такого вот ну именно вот этим людям которые да мужчинам от 18 до 60 то есть это все как натянута сова на глобус да есть такое выражение то есть должно быть четко законом определено категору ну, перечень лиц должностных лиц кому нельзя выезжать военнообязанных военных ну и так далее то есть есть закон на порядке въезда-выезда граждан украины вот из территории Украины конкретный закон. И там есть статья 6, где определяются основания для временного запрета на выезд. Вот. В эту статью 6 и в закон о военном положении нужно внести изменения и определить этих людей, исходя из того, ну из реалий, а не просто взять всех подряд. Ну, им проще было кабинета министров почему-то это сделать незаконно. Я думаю, что будут иски, есть у меня уже судебные дела, касающиеся обжалования запрета этих, ну, людей не выпускают, есть какие-то категории людей, про которых просто забыли. Вот. поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, пишите свои вопросы, на вопросы я отвечаю, еще ни один комментарий не остался без ответа. Если нужна частная консультация, персональная, но она будет платная, вот, сумму сами определяете, за которую вы можете заплатить, даже так, вот, пока военное положение, я понимаю, хожу в положение людей, не все могут оплатить, ну, стоимость ну, времени адвоката, да, но тем не менее, все, что бесплатно, оно публично, все, что заплатно, за деньги, под, подход персональный, вы меня отвлекаете от моих задач, я даю вам внимание, за это нужно будет оплатить. Всем спасибо, обращайтесь, контакты в описании к видео, ну, делитесь видео своим, потом, ну, вот, своими друзьями, там, может где-то у вас какие-то источники есть. Почему? Потому что, я же говорю, много видео, много таких, такой информации. Бывают люди не разбираются, подают, чтобы быстрее это все. Вот. Я же стараюсь проверить, перепроверить, выждать время, для того, чтобы лишний раз вас не пугать. Вот. Хотя я думаю все-таки еще одну рубрику завести на канале, это законопроекты. Ну, Чисто для того, чтобы иногда ну, просто обсудить, повестку дня, которая вот, что, что вот предлагают, какие законопроекты, вот. Часть из них, вот, в том числе был такой законопроект, котором предлагали, допустим, внести ответственность в виде 10 лет лишения свободы тем, кто выехал за территорию Украины во время военного положения, не вернулся. Сейчас другие там идеи, ну, в общем, думаю, тут, если найду время, я такую, такой отдельный плейлист, где буду обзор именно законопроектов, буду делать. Вот. Если такая идея подходит, ставьте плюс, я пойму, что вы за то, чтобы я снимал видео на предмет э, обзора этих законопроектов. Почему? Потому что законопроект это такое еще, он может быть снят с рассмотрения, за него могут не проголосовать и так далее. Ну а уже там вникать, разбираться в него. Если вы, это никому не будет интересно, я этого делать не буду. Поэтому я увижу, если вам это будет интересно по плюсикам, то я... Таких пару видео запишу, потом посмотрю, будет ли оно иметь, ну, показатель какой. Это если есть у видео просмотры, значит, оно было интересно, значит, его смотрели, значит, оно кому-то пользу принесет. Если ну, просто так, для того, чтобы поговорить, найдем время, потратим время как-то более рационально. Спасибо тем, кто подписывается, там колокольчики ставит. Ну, донаты вы не присылаете. Пишите, обращайтесь за консультацией. Всем буду рад помочь. Если я владею компетентно в вопросе, я коротко, четко и по сути всегда дам ответ.